Я Камечки Ирина, уроженка города Тарагли. Я болгарка, но на 50 процентов. Мои родители мама русская, отец болгарин. Значит, есть 50 на 50. Мне 58 лет, у меня высшее образование. И дома чаще общаемся больше русский и болгарский. В селе мы разговариваем на болгарском. Меня зовут Евгений Каменщик, я родился в Терраглии, но я вырос в селе Александр Хелл, бывшая Кемпень. Я по специальности энергетик, в основном разговариваем дома на русском языке. Болгарского я не знаю, знаю румынский, английский, кроме русского. Мне 31 год и я болгарин, я являюсь болгарином. Он ездил в Румынию на, по проекту, по вывозу мусора. В Стамбул, в Турции тоже от премарии ездил по вывозу от, бытовых отходов. И в Польше ты был, да? А где я только не был. Так как работает мама, это в принципе нормально, хотя немного не, так скажем, не современно. Но это как бы естественно, потому что разные возрастные группы, разные ä, поколения. Ну, мама свою работу делает очень хорошо, качественно, это 100%. Очень ну, часто я пропону и даю советы маме и говорю, мама, вы должны сделать это, это, это. Требуется планировать лучше бюджет, как делать э, и развивать инфраструктуру. К сожалению, не существует в апа и я, как-то, иногда я им пинга это, и я хочу, чтобы, чтобы это было сделано. и как За Дадона, а он за Май. Говорит, что он старался как-то вас да. убедить, что... Было. И? И сейчас убеждает. Да. Агитирует. А результаты какие? Нет, мы за Дадона. За Почему? социалистов. Почему вы за Дадона и социалистов? Так. Ну, потому что они ближе к нам по духу, скажем, по, по времени. Я у него ремагендеск с... Ну, астри... Глума. Да, у него уже на съел по шпату Ну, он вообще против социалистического режима. Против того со Союза. Ну, ты так говоришь. Ты, ты все время это используешь, что Советский Союз, режим вас давили вас это. А за Майю Санду, ему, наверное, пози она позиционирует ее взгляды он их поддерживает, я не знаю, пусть ответит сам. Ну мне нравится, что она э, компетентный человек, во-первых. Ну я это очень часто и как в аргументах привожу, что она закончила университет, который ни один из политиков э, нынешних известных mm -hmm. даже mm -hmm. не дошел бы до такого уровня, да, сравнить, что закончил. До они Додон... все учились, Женя, они все закончили. Дадон до закончился закончил сельхозуниверситет. Ну здесь. что это сельхозуниверситет? No. А, а что, плохие люди вышли из сельхозуниверситета, мама тоже закончила Тельхозуниверситет. Я не говорю, что плохие, неплохие, но просто уровень образования там, где училась моя Санба и там, где учился, он разный. И, согласна. И то как, да, то, как она вела реформу образования, тоже мне понравилось. я не согласна. Как она вела форму образования? Тем более она была в правительстве, она все увидела, все знала, голосовала. А реформа в образовании, ну и что реформа в образовании? Ну, что она дала? Как что дала, мам? Ну, люди начали, перестали списывать поголовно, а до сих пор поголовно списывают. Я хорошо учусь и получаю ниже оценку того, кто учился хуже всякогда. Это честно, это же не честно. Не очень мы выучили молдавский язык, но я понимаю. Мы, все, мы сейчас всю документацию получаем на молдавском языке. Она очень серьезная и сложная, потому что термины в, в языковом как бы это одни. А научные они совсем другие. И приходится учить, переводить, где с помощью и Гугла, или переводчика. Молодежь у нас есть, такая же, как Евгений, помогает. Не все лояльные к нам относились, тоже говорили, что вы живете вы в Молдове, не выучили молдавского языка, как это так? Почему вот мы знаем, а вы не знаете, вы тоже должны знать. Но что можно ответить на это. <смех> я уже ответила. Румынский язык, как выучил Евгений? А Евгений его начал учить где-то со второго класса, с третьего? Или ну, с садика. Да. С садика еще. Да, да, все. все, все в садике. Все, все, все. Ну, я же вам сказала, что у нас Александр Фельд, село Компения, оно многонациональное было. И в группе были нянечки, воспитатели. Молдавской национальности, они одно время, вот 90-е года, э, в основном разговаривали, они ввели молдавский язык, и они говорили на молдавском языке, рассказывали стишки на молдавском языке, матерились. на русском, матерились, да. Но матерились, это за садиком. В года три пришел, и я чему поразилась, он, отче наш, рассказал на румынском матер... языке. Меньше как бы политикой интересуюсь и занимаюсь и разговариваю. Я стараюсь больше практически быть сглаживать все, но дедушка и бабушка, когда они заводят дискуссию, это, это жесть. Да. Это это очень такое эмоциональное и настроено, иногда даже агрессивное бывает несколько минут у Евгения свои. Доказательства у дедушки с бабушкой и другие, конечно, а я посередине. Почему-то молодежь не принимает наши, вот, Евгений не принимает Советский Союз. Сказал, говорит, что в советское время нас э, ущемляли, не давали говорить, высказываться, но я считаю, что это не так. Я понимаю его намерения его стремления его виды на дальнейшую судьбу Молдовы и его жизнь. Это же его жизнь. Он должен сам создать себе условия будущего. Конечно, когда смотришь, что сын выступает, что-то против, там, с, окупай гугу, гугуца, я первое время говорила, Женя, ну... Почему ты выступаешь? Пожалуйста, не ходи на эти выступления. Как мать у меня есть страх за своего ребенка, потому что и полиция там выступает. Я все время говорила, смотри, что, пожалуйста, тебя не, полиция не забрала. Будьте, пожалуйста, лояльны, никуда не влезайте, в драки не заводите. Будьте корректными, ну и с властями, и со всеми. Я когда увидела, что первое выступление, второе выступление прошло нормально, спокойно, они никуда не ввязываются в негативные явления, я успокоилась и, конечно, я его поддерживаю. В первый протест я venit с калдаре и полаником, да, и я им батал. Да, и я батал. Да, и поаста я сделал и панкартие. Я вышел с коллеги, с панкартие. И было очень интересно. что până в Молдова, я, в первый протест с окупаегу-ту, я меня синтузил очень хорошо эти сенсити эти сенсити негативе как вам было а в про Да, конечно. Ну да. <смех> Парапиариться муж ты, но не президент страны. Да. Как это? Мам, он, же, он же пиарится, мам. Ну, почему Жень, он сейчас он... прямо перед выборами вот приезжал в Тараклию, допустим? Вот но прямо... он не только в Тараклии был. Почему он в Тараклии был? <смех> Хорошо, он ездит был... по стране. Почему <смех> он три месяца назад не ездил по стране? <смех> не будем топтаться на месте, когда у нас не будут такие политики, как Дадон, Шор и Плохотнюк. Предложите вашего политика. Ну вот мы предлагаем. Не серьезно. Мы, кстати, политика. тоже может быть будущими политиками, почему бы и нет. Вы политиками? Да. Ну вот. Ты... Вам ты... еще надо учиться, учиться и учиться. Ну, если Евгений будет кандидата в президента, вы будете голосовать за Евгений? Я нейтральная. <св> за я нейтральная. Пока Это Евгений все. дойдет до политика, Додона уже не будет. Ну, надеемся, что его не будет уже скоро. Ну, ну если ты... Евгений будет кандидатом, вы выберете Дадона, если Евгений? <свят> Дадона. <свят> <свят> Спасибо <свят> за доверие. Демократическая страна, да. Мы развиваемся, мы можем свободно говорить, пример высказать свое мнение. Конечно, демократично она. Но вы боялись, чтобы его не я? полиция не взяла. Но тем не менее я знала, что она не возьмет. Ну, рассчитывала на то, что если он не будет агрессивен, то и полиция его не возьмет. А с другой стороны, я же мама всегда переживает пать за своего ребенка. Потому что это не институты демократичные, потому что институты статулы контролированы от маленьких групп. нас есть демократия, на один уровень, ты можешь сказать, ты можешь воспринимать, свободно, в то же время. Но мы не Демократии, где институции государства свободные и корректные. В нем эти чувства семьи, тот не проходим. Мы можем быть очень эмоциональными, но во не в нашем случае, это мы пытаемся не понимать друг друга и не находить фундамент И это